здравствуйте уважаемые друзья коллеги и гости моего канала сегодня я решил приготовить перцовку по своему рецепту для этого мне понадобится перец острый горький чили вот, две причины на 5 литров. Значит, такая горсочка имбиря, гвоздика, мускатный орех. Гвоздики, значит, 5 штучек мускатного ореха на кончике ножа. Перец черный, штучек 10. Корица на кончике ножа и перец душистый, ну, там, смесь перцев, штучек 10 тоже. И меда, значит, две вот такие большие ложки с бугром мед настоящий фермерский перемешивать нужно будет долго растворяется проблематично в алкоголе но растворяется вот сейчас все заложим и дальше будем действовать засыпали все специи долили значит остатки до верха самогона и вот смотрите Сколько вот еще болтали, минут 5 болтали мед, он все равно уже не разбалтывается. Вот он комком лежит в первой бочке, во второй бочке, вот он, вот здесь, здесь. Вот сейчас он постоит вот часов 5-6, вот тогда он будет легче размешиваться. Сейчас у нас уже, как говорится, почти ночь, пускай стоит ночь, а с утра его сильнее размешаем, и он разойдется капитально. Вот опять окраску такую дала, это вот дает такую окраску мед. То есть все, что закрашено медом, дает очень интенсивный запах. Но опять же будет запах очень выраженный перца. Это будет, имбирь будет чувствоваться вот на вторых ролях, а на первых ролях будет чувствоваться сильнее перец и мед. То есть все будет отлично. Будет перцовка настоящая. Еще такое предисловие. Опять же, вот такую перцовку я не советую в жаркое время года употреблять, потому что она очень сильно прогревает изнутри. То есть это будет очень-очень жарко. Хорошо, вот на охоту, на рыбалочку съездил. Пришел, промерз, или там, на улице поработал. Продрог, стопочку выпил. И отлично. Прогреет изнутри капитально перцовка это вещь вот наша осенняя перцовочка вот смотрите одна бочка также взбаламучена это для контраста показано это мед взвесь а вот одна бочка чистая не взбаламученная вот смотрите на дне как мед это вот толстым слоем вот этим. это мед не растворенный то есть болтайте его капитально, но зато запах, аромат идет от перцовки, от хреновухи. Я их называю осенние настойки, очень сильные. И сильный не в том, что он плохой, а такой прям вкусный-вкусный и отлично. То есть вот сейчас еще вот эту бочку размешаю, все у растворился и в темное место на выдержку. Минимум на 2 недели повторяюсь. Лучше на месяц, а то и на 3-4 месяца. Убирать ничего не надо из бочек. Пускай это все стоит со всеми вот этими овощами, с перцами. Хуже не будет. Перенасыщенности тоже не будет. Еще я забыл указать вам э, перцовку. Я делаю, вот, убираю попки, отрываю. То есть э, сам перец не протыкаю, не рву. А вот через эти попки проходит, э, соответственно, Самогон и вытяжка идет отличная. Ну все, собственно, на синих настойках, наверное, закончу. Всем приятного аппетита. До скорых встреч. До свидания. Эээ